Опять же, смотрите, не обязательно все сразу активируют, да, то есть это рассчитывается на то, что там у вас на девятом уровне появятся какие-то партнеры, да. если их не будет, соответственно, и, ну нет смысла вам активировать, поэтому вы сами уже решайте, я вот на тысячу рублей тут сколько на активировал, столько на активировал. А, давайте зайдем в мой кабинет, а, ну у меня осталось тут 235 рублей. Далее, нам нужно пополнить доллары, ну давайте тоже там пополним, а сколько на 20 долларов, да.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 Активировать, соответственно, 6 Давайте в долларах теперь пополним на двадцаточку для начала. Вот. Так, 5,5, 8, 1, 3. Далее. Все, зашли.